Да, это информация, которую я распространяю в самую первую очередь тем, кто желает заниматься у меня народом. Давайте начнем с того, что я профанацией не занимаюсь. И если я обучаю магическому мастерству, значит, я обучаю магическому мастерству, а не рассказываю вам, что такое луна, да, и не читаю вам вслух чужие книжки. У меня свои есть, по чужих не нуждаюсь. Я знаю, что такое магия, я знаю, что такое руны, я знаю, какие требования они предъявляют к тем, кто желал бы пользоваться силой, которую они дают. История возникновения рун, история возникновения самого скандинавского пантеона и самой северной традиции основана на очень важном принципе. Боги северной традиции развивали своим своей деятельностью в человеке такие качества, как честь и доблесть. И эти качества предъявляют к человеку очень высокие требования. Прежде всего, честность по отношению к взятым обязательствам, верность клятве, верность данному когда-то слову. Если у тебя есть обязательства с христианством, с христианским эгрегором если долгое время ты от него получал помощь, а сейчас тебе взбрыкнуло заниматься рунами? Скажите, это честно? Нет. Это нечестно. Как бы не хотелось думать иначе, отмазок придумать себе сколько угодно можно, меня крестили, я не знал, а вообще это всегда было наружку, никогда не верила окончательно, но я же ни о чем не просила, я в церковь не хожу, я, я там т -т -т -т -т. Поверьте, это все отмазки в пользу бедных. То есть подключенный на канал до определенного момента, пока он безгрешен с точки зрения христианства, находится под его защитой, ведет, помогает, учит, вкладывает в тебя информацию, возможно защищает, вкладывает энергию, Все зависит от твоего статуса в этой религии. Что ты даешь за ней? Мало что. Мало что, потому что любую религию человек склонен воспринимать потребительски, за что, кстати говоря, последствия забегает вперед и получает. Потому что рано или поздно тот, кто тебя оберегал, защищал и давал силу, предъявит тебе счет. Просто это произойдет несчастно, произойдет, возможно, под конец жизни, это называется страшный суд, там, прохождение через чистилище и так далее, все в Библии написано, читаем внимательно, в Священном Писании. Но тут ты сейчас говоришь, я хочу выйти из-под твоей юрисдикции. Христианство тебе скажет, окей, рассчитайся, оно право? Абсолютно право. Хочешь разорвать со мной всяческие отношения, рассчитайся. И люди, которые не рассчитавшись, начинают изучать руны, то есть начинают изучать другую традицию, сигнализируют христианству: я сейчас от тебя выйду. Я это делаю не ради тебя, я получаю эти знания не ради тебя, я получаю их ради себя, ради своих собственных амбиций. Я хочу изучать арменическую магию. Естественно, тебя моментально начинают напоминать, у тебя долги есть. Если у тебя долгов нет, то да нет вопросов, да? ну, там, маленькая неприятность, штаны облил кипятком, ну и в общем-то и достаточно, да, с тебя, просто так напоминание чисто хлопнуть дверью, но если у тебя долги есть, тебе начинают о них напоминать, у тебя заболевает ребенок, да? ты сам заболеваешь, у тебя теряют деньги, начинаются финансовые какие-то неполадки, у тебя, возможно, материальные проблемы. Это говорит о том, что из тебя начинают забирать то, что когда-то дали. Почему ты считаешь, что тебе должно было дано просто так? Нет. Просто так никому ничего не дается. Тем более ты не святой, не подвижник, не священнослужитель, не церковный деятель. Чего тебе просто так? Ничего. Логику-то надо немножко понимать. Да, человек начинает, как правило, пугаться, очень сильно пугаться, чем еще хуже делает и себе, и рунам, и скандинавским богам, потому что они могут посмотреть на такого человека и подумать, что, наверное, все такие люди нынче. А нам бы не хотелось, чтобы на нас смотрели северные боги именно таким вот образом. Поэтому кто предупрежден, тот вооружен. Опять же, если ты пришел с долгами на северный канал и говоришь, я хочу учиться, это хорошо, нет вопросов, учись, пожалуйста, замечательно. Ну, давай так, двум богам не служат, на двух стульях не сидят, закрой свои вопросы там и приди сюда. Иначе мы потеряем лицо в, своих собственных, в своей собственной алгоритмике. Мы же за честь, говорят северные боги, а честь подразумевает верность клятве. как же мы сейчас будем покрывать клятву преступника, человека слова нарушившего, человека клятву недержащего, кто же мы после этого будем? Поскольку говорят это они не словами, а делами, ситуациями и состояниями человеческого сознания, я как проводник этой информации обязана вас предупредить заранее, поскольку были прецеденты, пусть немного, но они были, когда непорядочные люди, ошибочно или глупые просто, ошибочно предполагающие, что им можно лично и так что ничего страшного нет, получали весьма серьезные подзатыли, как от своих, так и от чужих, мне бы не хотелось доводить до этого, для этого состояния. Это никому не нужно, и вам не. Волнеет. Правда, бывает и обратное. Люди, постоянно работающие на Христианском канале, работающие очень много лет, осознанно переходят в рунику, а осознанно переходят в скандинавский пантеон, понимая, что за этим воспоследует, осознанно рассчитываются с долгами. И поверьте, такой человек, такой ученик наиболее ценен, наиболее, потому что он разум свой приложил, он не испугался возможных трудностей. Как определить свою собственную включенность в канал? То же самое. Кстати, это имеет отношение не только к христианству, а любой монотеистической религии, которая от своего адепта требует верности, верности и только верности, и больше ничего нет Бога, кроме Аллаха, нет там Бога, кроме еще там кого-нибудь. В общем, монотеистические религии все крайне ревнивые, особо, крайне ливнивые. Вот. Поэтому, если у вас есть связь с. Одно из них вы их очень точно можете определить, прежде всего по своему собственному опыту. Как часто обращать за помощью, в молитве, там, в... еще в каких-то своих обращениях, переживаниях. Это раз. Как часто ходили и получали ритуалы, потому что, например, в христианстве каждый ритуал это печать, которая ставится на эфир. Печать, как бы углубляющая твою связь с. Это, это религиозная система, с этим эгрегором. И печати эти, чем дольше они лежат, тем менее они смываемы. Это как татуировка, да? снять можно только с кожи, выводится крайне тяжело, остаются шрамы. Вот здесь тот же самый момент. Чем глубже ты включен, тем больше вот таких печатей шрамов у тебя остается. Эгрегориальный мир тебя по этим печатям считывает, он читает тебе как по книге, что ты есть из себя. И чтобы вывести эти печати, нужно достаточно большое количество энергии. Эту энергию можешь получить либо ты сам временем своим и разумом постепенно, смывая, смывая, смывая, либо какая-то другая сила, которая берет тебя под свое покровительство. Должен быть контракт с Богом, тогда он тебя, что называется, выкупает. Но поверьте, чтобы Бог выкупил человека очень-очень редко, Он выкупит только своего. Тот, который ему по душе, то есть возвращаясь к первому вопросу, часть себя, и то еще два раза посмотрит, потому что это нарушение договора. По договору, по правилам игры, человек сам должен найти своего Бога и прийти к нему. Ему никто не имеет права не подсказывать, не указывать, ни тем более вести замок. Никто. Вот. То же самое относится и ко всем четырем религиям. То есть чем больше ты был в нее включен, тем больше ты к ней обращался. Чем меньше ты рассчитывал на свой разум, на свою волю, на свою личную силу, а в большей степени на промысел Божий, тем в большей степени ты включен в эту систему. А значит и долги твои высоки, и их придется выкупать. Поэтому я и предупреждаю, те, кто приходит ко мне на руны. Поскольку мы не занимаемся профанацией, а учим руны как магический инструмент, а не инструмент для гадания. Если бы изучали инструмент только для гадания, да, пожалуйста, сколько угодно. С какими угодно богами, в какую угодно систему, потому что руны что, что на рунах гадай, что на картах гадай, что на тарах гадай, что на палочках гадай, ты не считываешь информацию непосредственно с пантеона, непосредственно с пульта. ты считываешь информацию с информационного поля вот отсюда, ну, с астрала, ну, с ментала, ну, выше не поднимаешься. Да хоть на чё, хоть на бабах. Тут уж без разницы, руны так руны, карты так тарты. Никто те слова не скажет, супротив. Диагностируй, считывай, гадай сколько угодно. Но руны как магический оператор поднимаются на уровень выше, они выходят над бухиальный то есть прикасаются непосредственно к разуму самих богов. А вот здесь уже все серьезно. А поскольку я работаю по методике, которая подразумевает именно второй вариант, а никак не первый, то и чистота сознания тех людей, которых я привожу к этому каналу лежит на моей ответственности. Поэтому в данном случае, как говорят, ну, говорят мои коллеги-экономисты, лучше перебдить, чем недобдить. Да? То есть лучше я вас два раза, лучше три раза предупрежу, лучше вы еще раз пять раз подумаете, чем мы потом вместе обоюдно будем иметь проблему. Вы свои, но ну, а я, к сожалению, свои, как проводник, который привел мне того. А мне бы очень не хотелось перед силами терять лицо. Ничего, крещение это самая первая печать, которая на самом деле смывается очень быстро. И в осознанном возрасте она смывается тоже очень быстро. Особенно если вы начинаете работать с другими силами. Другое дело, что если вы эту печать все-таки укрепляли, да, еще раз повторяю, это обращение, это призывы, это молитва, это просьба о помощи. Если таковое было, значит эта печать укрепилась, и тогда смыть ее будет тяжелее, дольше времени понадобится, и дольше себя, и дороже себя выкупать придется. Руны, в отличие от монотеистической религии, они абсолютно не требуют этого, они вообще не требуют этого, совершенно. С разного увлечениями. Сколько угодно, пожалуйста. Руны вообще ни в коем случае не воспротивятся этому. Руны, самые скандинавские боги, самая скандинавская мифология, они только приветствуют разностороннее развитие. Нигде, ни в одной саде, ни, ни в одной, одной Эде, ни в одном послании от Одина и прочих богов не сказано только так или никак иначе. Никогда это, это, эти, эти все заповеди, они находятся только в монотеистических, повторяю вас, религиях. Политеизм, наоборот, дает максимальное развитие человеку. Это сам человек стремится зацепиться зубами хоть за что-нибудь. Поверьте, те категории скажем так, личности и магического поиска, которые я описываю в книге под названием странники, они представляют собой среди людей единицы. В основном люди преимущественно как раз судьбоносцы, люди пускают корни, люди хотят иметь судьбу. Правда, они почему-то перед этим ставят слово счастливым, Это не всегда попадает, да? на самом деле они просто хотят иметь судьбу, то есть предопределенность. Странники предопределенности иметь не хотят. Оглянитесь на свое пространство, если вы человек, увлекающийся и изучающий различные системы, значит, у вас должен быть очень большой диапазон общения. И посмотрите на них, кто из них на самом деле действительно хочет развиваться, а кто хочет просто зацепиться за что-нибудь, найти своё. Пустить корни и больше ни о чем не думать. И если вы внимательно посмотрите на свое окружение, то увидите, что последнее как раз большинство. Да. Как бы они ни декларировали обратно, вот из такого большинства как раз и вырастает то качество и эффект, который я говорила фанатизм. Странник фанатиком никогда не будет. именно потому, что ему интересно все. Но опять же, увлекаться какими-то системами, учениями, развитием своим да, и увлекаться, изучать вернее, магическое мастерство, поверьте, это немножечко разные вещи. Увлекайтесь чем угодно, без проблем. Магическое мастерство оно, оно вызывающее, понимаете, и ваши кредиторы в виде христианства, например, если у вас есть с ними связь и долги, они это дело заметят очень сильно. То есть они за йогу, возможно, так слегка пожурят, да, за астрологию. За астрологию пожурят да, но, но не накажут. А вот если вы займетесь действительно магией, то есть преобразованием реальности помимо них, накажут сильно, потому что они узурпировали это право менять реальность, предопределяя, что это возможно, делать только по их законам. А вы им сейчас доказываете, что нет. Понятно, что вы вступаете с ними в конфликт, но этот конфликт, опять же, системный. Тот, кто хочет проявить себя в магии, должен пройти через конфликт с системой. не с государством, потому что это просто обойти, а именно с религиозными системами, потому что они сидят над мировоззрением очень-очень плотно, и мимо них не проскочишь. Так что рано или поздно в конфликт все равно придется вступить. Другое дело, степень вашей включенности в эту религиозную систему как раз и будет предполагать, ну, скажем так, потери на этом конфликте. Спасибо. Да, то есть, а вообще я повторю еще раз, да, я людям так говорю, особенно сомневающимся, никто ж не знает глубину включения в религиозную эгрегор. Придите на первое занятие, попробуйте. Если это не ваше, то есть если вам будет трудно, вам покажут об этом сразу. Опять же, только вы сами можете решить двигаться дальше или нет. Очень многие пугаются, очень многие не готовы к испытаниям, и платить тоже никто не готов. А некоторые, некоторые, немногие, некоторые соглашаются, несмотря ни на что, и получают результаты. поверьте, тот, кто принимает такое осознанное решение, вот как ни странно, да? эффект получается значительно больше, чем абсолютно чистый человек без всяких печати, без всякого подключения, которому просто интересно. Потому что в данном случае первый приносит весьма существенную жертву. Понимаете, как? Вот. Поэтому давайте так, все зависит как бы от вашего желания и от вашей боли, и от вашей потребности. Ну и, конечно, у каждого человека есть предел прочности. Иногда бывают такие фестивали. Устраивает предыдущий работодатель, да, что иногда понимаешь, не в этой жизни, очень хочу, но не в этой жизни, или хотя бы через несколько лет, не сейчас, потому что эту нагрузку психическую, физическую и социальную, но ну, не выдержать в одном сознании. Тогда нет вопросов, делай шаг назад, отступай, набирайся сил, подбирай бытийку, и возможно через несколько лет предоставится еще одна возможность. Все может быть. Да, и одинаковых ситуаций не бывает, у каждого человека свой баланс расчетов с этим миром. Пробовать можно все, пробовать нужно все. Но поверьте, есть еще такой момент, руны просто так никого не манят. Вот есть еще особенность такая, если они человека увлекают, если они запали ему в мозг и в течение долгого времени оттуда не выходят, это не напрасно. Это говорит о том, что все-таки есть связь, пусть давняя, пусть забитая, какая-то очень древняя, может реинкарнационная, с предыдущих жизней, но она есть. И Руны хотели бы, чтобы вы ее восстановили. Значит, не просто так.